Здравствуйте! Вот уже месяц и три недели мы наблюдаем за ростом этого цветоноса. Сейчас этот цветонос больше 40 сантиметров, и на нем вот здесь вверху уже образовалось много Почечек. Если внимательно к ним присмотреться, это почки будущих бутонов, будущих цветочков. Вот такой цветонос вырос за месяц и три недели. Но он не очень высокий. Почему? На этом же растении вот так. Вот здесь вот растет еще один цветонос. Одновременно мы растим и цветоносы, и корешочки. Обычно, если на растении два цветоноса или больше одновременно растут, то они чуть-чуть ниже, чем если бы рос один цветонос. Так что скоро ждите, посмотрим, как цветет эта орхидейка.